Привет! 22 ролик про проволоку. И здесь я расскажу, как делать тарелки. Вернее, не тарелки, а как делать с тарелками на крепление, чтобы повесить их на стену. Конечно, серия у меня роликов про украшения, но тарелки на стенах и украшения для стенок, поэтому годится. Ну, кстати, я еще занимаюсь керамикой, и неоднократно я услышал как бы проблему у людей, которые не знают, как повесить тарелку если у нее нет дырка в ножке, вот в этой вот. И вот я хотел показать на большой тарелке, как сделать это крепление, но оказалось, что большая тарелка не входит в, в телефон, не входит она. И я нашел маленькую тарелку, а большая будет для примера. Итак, собственно, потребуется проволока в очередной раз. И надо сделать из проволоки вот такие петельки. Вот какие такие. И таким образом, что петелька должна быть длиной где-то 2 см и на сантиметр на полтора выступать наружу. Размер вот этой петельки будет варьироваться от толщины тарелки и от размера тарелки. То есть, если тарелка большая, эти петли надо сделать больше и, возможно, надо взять толще проволоку. Если толще проволоки нет, тогда надо будет плести каркас, который более... Ну, больше перехватов имеет внутри себя. В общем, я буду делать 4 вот таких вот петли. И пятая петля будет та, на которой вешаться будет. Вот, вот как-то так. Значит, здесь петля, на которой будет вешаться. Вот она отдельно. Тик. запутался дальше петля крапан очередной в ювелирном украшениях такие лапки которые держат камни называются крапана тут как будто вы лапки которые держат тарелку господи что я тут устроил так в общем делаем и сразу применяем перемеряем чтобы получился нужный размер так это у меня значит третий и вот последний четвертый играпан так вот что у меня получилось так это сюда это сюда значит теперь я закручиваю два конца так эти выступают эти выступают все поместится короче мне как будто бы надо пятый крапан еще вот сюда сделать ну, будет пять крапанов, ничего страшного так, откусываю лишнее и применяю теперь все так, это сюда, это сюда самый тут большой основной каркас должен быть под тарелкой, чтобы не видно было и теперь этот конец заматываю вокруг этой проволоки Не знаю, слышно, меня собака сегодня в гостика не пришла, хрипит там на заднем плане. В принципе, двух-трех витков достаточно, если это слишком длинный конец, можно его обрезать. Если не лень, то можно и замотать, конечно. Но я борюсь за продолжительность видео. Черт, видео в вертикальном формате записывается. Так, это заматываю сюда, вот, вот, вот, и это отпускаю. Так, теперь укропоночки эти я выгибаю, чтобы они стали аккуратные. И опять примерочка идет у меня так, подгибаю все это промежуточная петля для для гвоздика так вот что получается так вот что получается а теперь я сделаю дополнительные прихватки которые не позволят разогнуться вот этим вот кропанам. Значит, мне понадобятся кусочки проволок. Сейчас покажу, что делаю. Значит, вот это я где-то сантиметр отпускаю, загибаю его. И загибаю еще раз вот сюда вниз. Так. И вот этот свободный конец. заматываю. Мне тут хочется, чтобы было все аккуратно. В принципе, это можно не так заморочиться делать. Вот где-то два-полтора сантиметрика отпускаю и закручиваю вот эту сторону сюда. Так. один крапан готов можно их так на, на глаз по сантиметру отпускать Похоже, карпана можно и для камней, в принципе, делать. Тут Просто еще один замок, он будет приделать. Так... тут длинную какой-то сделал загогулину так осталось 4 господи как много так. ну если вдруг торопитесь можно отмотать кусок вперед чтобы не смотреть все четыре как я делаю Так, так, так. Так, так, так. Ну, сейчас за эти три доделаю без, без записи, чтобы быстрее все было. Так, осталось два. Два. Так, и осталось последний. Последний крапан остался. Кто-то у меня тут свистит в комнате. Так. А если вдруг хотите делать брошку с такими вот закрепом камня, то можно посмотреть. Там меня еще есть видео, как делать замки для брошек. Они длинные, можно их отматывать на, на конец, где вот непосредственно иголки обределывают. Вообще, все видео у меня длинные, их надо перематывать, если вдруг что-то понятно уже. Не обязательно все смотреть. Также в описании к видео у меня будет ценна всякая информация о моих курсах, которые я веду. И... Э -э -э и что-то еще там будет Ссылки на мои работы в инстаграме будут А еще есть у меня специальный хэштег Под названием Юра и проволока Если вы его будете ставить в инстаграме То я вас буду репостить в своей истории. Могу даже про вас что-то писать Если не да, скажете что Так, что же получилось а Теперь Получилось, что у меня короткая проволока что ли Нет Ну нет Ну как так Так, я вот сейчас чуть-чуть потянул их, и они распрямились. Так, ладно. Принесло вот так раз. Так, вот они чуть-чуть распрямились и добавили мне длины. Ну и начинаю я загибать вот их. То есть я их вот так ставлю и загибаю за край. Первый пошел. Это что это красненькая кровь моя второй пошел дальше мы идем следующий следующий и следующий в общем вот получилась какая то вот такая история Можно сделать поаккуратней можно не делать поаккуратней как хотите как бы сейчас эти у меня из латуни сделаны латунь со временем потускнеет и будет такими графическими черненькими они будут тикс тикс, тикс, тикс. ну вот получилась вот такая вот штуковина достаточно крепко все это держится вот миллиметровая проволока и вот такую тарелку берет кстати, тут у меня на 4 зажима, вот они все отлично повесят. Еще сейчас расскажу такой лайфхак. Небольшой. Если, допустим, у вас уже есть одна тарелка, которая висит на стене. Допустим, вот тут вот у вас есть гвоздик, и тарелка на ней висит. А еще одна тарелка есть у вас, а.. Как бы А гвоздика нет еще вот здесь, чтобы повесить. Поэтому можно вот это у нас стена, допустим. Тут у нас гвоздик, на котором висит одна тарелка. Или картина. Если повесить ниточку или лесочку и крючочек к ней приделать, то можно повесить и вторую тарелку ниже. С одного крючка будет висеть две тарелки. Как бы вот такая тема. Можно даже три. Они, правда, будут все в один ряд. Ну, что делать? Вот небольшой лайфхак. Ладно, спасибо за просмотр. Ставьте там лайки. Посылайте всем заинтересованным. Ну, все, пока. Пока-пока.